Всем привет! С вами я, Алиса с канала BillyVix или же XX, с вами BillyVix. Сегодня мы будем распаковывать вот эту вот коробку из Америки. И я знаю, что вы очень любите посылки, как и я, потому что сюрпризы все обожают. Сегодня мы с вами будем удивляться вместе. Здесь достаточно крутых кукол, которых, возможно, вы не ожидаете увидеть. Пыталась найти нормальный резак, но не получилось. Ладно. А, небольшой спойлер пока я раскрываю коробку я знаю что здесь есть еще и куколка для коллекции моей мамы так что я ее обрадую сегодня Итак, здесь очень много баблов убираем и я уже вижу куколок давайте начнем с той что находится внизу коробки «Братс» из коллекции «Рок Ангела». Очень крутая коллекция, одна из ключевых «Братс». И, собственно, это перевыпуск. На самом деле, безумно крутая детализация у них. Брат сейчас стали иконой стиля. Там еще есть и кабриолет. Я не думаю, что мы будем его заказывать. Хотя... Кто знает. Перевыпустили их в 2021 году. MJ возвращает на рынок одну, пожалуй, из самых успешных коллекций кукол Братс. Это куклы Братс Рок Энджелс, настоящие рок-ангелы. Они вернутся отпраздновать 20-летие Братс, и таким образом все желающие могут собрать копии самых продаваемых кукол, репродукции, вернее, популярных кукол Братс, за которыми охотились коллекционеры, так что не пропускайте такую возможность. Кукла в нарядах сценических звезд также есть дополнительный аутфит, очень красивая коробка, все в красных тонах. Думаю, ей достанется достойное место на стеллаже. Ну а мы раскрываем куколок дальше. У меня руки уже чешутся. Итак, каждая коробка, помимо того, что упакована в баблы, всегда очень бережно отношусь к упаковкам. Ой-ой-ой! Вы первые видите их, вы первые. Это Франкенштейн, перевыпуск базовой коллекции 2022 года. Вот мы и дождались. Хочу сделать сравнительный такой обзорчик с другими куколками Франкенштейн, потому что сколько раз перевыпускалась Франкенштейн базовая, вообще жесть. И также сравним, я думаю, с Камиконом. Возможно, даже сегодня и сниму. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик. Меня радует, что у нее практически идеальная печать глаз. Это просто спасибо. Спасибо, потому что я видела фотографии, и мне было страшно. А сейчас мне уже не страшно, а более-менее спокойно. Я к этой Фрэнке прям прилипла. Ну еще бы. Столько лет мы жили без монстра Хай. И давайте дальше раскрывать. У меня есть, смотрите, вот такая двойная. Ой, простите. И есть такая вот одиночная. Кстати, в своем аккаунте в Инстаграме я решила провести небольшой такой опрос в Инстасторис. На какую куколку вы вообще ожидаете обзор в скором времени? И больше всего людей проголосовало за ту куколку в которую я сейчас буду доставать. Сейчас я вам все покажу. Я аж завыла. <смех> Кладин Вульф тоже перевыпуск базовой коллекции. Печать глаз, в принципе, ничего, нормально. Жить можно. Я когда ее доставала, у меня ощущение такое сложилось, как будто бы я реально в 2013 год перепрыгнула. Прекрасно помню, как я ходила по магазинам, тыкала на этих монстряшек и такая, ну, ну купите, пожалуйста, ну купите. И нет. Нет, мне поначалу не разрешали, потом, когда я показала мультики, процесс вот пошел. В итоге я сижу вот вот, -вот здесь. Двойная, вот такая вот упаковка. Ну давайте все-таки на потом оставим самое такое сладенькое на мой взгляд, самое редкое. Ути пути какая не посмотрите. на самом деле этих кукол безумно было сложно достать я уже отчаялась честно говоря и подумала а может все таки ну, не надо ну не судьба как бы но ну, не получается вообще никак они являются якобы эксклюзивами волмарта понятное дело что я в сам магазин не пойду у меня нет такой возможности а через интернет-магазин заказывать это практически или вообще нереально потому что их там раскупать за несколько минут, хотя через Mattel Creations было заказывать намного проще. А сейчас Walmart вообще висит, Monster Хай там не открываются, тупо, как вот наименование. Что я заметила, это более упрощенная коробка. СМР. Ой, все, я зависла. Полное сравнение подготовлю именно в обзоре, и там уже все расскажу. Я думаю, вы уже все догадались, кто это... Конечно, все разочаровались, фанаты, когда не выпустили Клео, Данил и Гуля Елпс в перевыпусках. Очень странно, что и Лагуну выпустили, потому что она такая же дорогая, как и Клео и Гуля, и тем не менее... И тем не менее... Здравствуйте. Кстати, могу отметить, что у Лагуны самая идеальная печать глаз из всех четырех куколок, которые только что пришли. Парадокс. У первых Лагун очень часто были траблы с этим. Было тяжело найти нормальную какую-то. Хотя цена на нее, вы сами понимаете, просто бешеная. У Лагуны больше всего заметно отличие волос с ее первой версии По структуре именно. А по качеству уже надо будет открывать и рассматривать. Вообще, конечно, 2022 год, это год возвращения бренда Monster High, и это не стопроцентные идентичные старые версии кукол. У новых более обновленный макияж, другие современные шарниры и некоторые детали нарядов также незначительно отличаются. Изменилась форма коробок и количество информации о персонаже на ней. Одни придерживаются того, что перевыпуски созданы больше для старых коллекционеров, фанатов, а другие же считают, что они направлены на новую молодую аудиторию. Две версии, они в принципе имеют место быть и вам решать, какой придерживаться. А еще говорят, что этих кукол завезут в российские магазины. С учетом сложившейся политической ситуации в стране, я думаю, что вопрос с поставками немножко не имеет смысла сейчас для своего существования. Однако Мотел заранее завозит кукол на склады, и, быть может, Монстрешки реально там и находятся. Потому что на коробках надписи все на разных языках, с учетом того, что это американская версия. Как это было принято ранее, все было исключительно на английском. Я буду очень рада, если вы напишите в комментарии, на какую куколку мне сделать обзор в первую же очередь, а также поделитесь впечатлением, удался ли перезапуск Монстр Хай или нет. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк под этим видео. Общаюсь с вами, кстати, в социальных сетях, ссылки тоже все в описании, ну и в комментариях. С вами была я, Алиса. Be cool and crazy. Всем пока-пока!